бесценное. Доброе утро, друзья. Вот теперь у меня, так что начну для всех, кто подключился с этого момента. У нас до этого были некие технические проблемы. Вы знаете, ветер просто ошеломляющий. Доброе утро и Байрамлар. Счастье, здоровья в ваш дом. Поздравляю в первую очередь с священным праздником, который празднуется в конце месяца Армазан. Сегодня он начинается за мы об этом поговорим и а, после поздравлений хочу перейти кратенько к анонсу того что у нас будет происходить а, первая трансляция слетела но мы будем начинать с этого момента как раз в Инстаграм ко мне сейчас присоединяются люди а, приветствую вас и а, о том что же нас сегодня ждать ну, во-первых я нахожусь на балконе вот а, обтянул шторм и устроил себе штаб-квартиру, откуда прямо отсюда вижу и горы, и листочки, и всякие разные красивые виды. Но ветер просто вообще сумасшедший был ночью, поэтому технику пришлось всю заносить. По поводу того, что у нас будет ожидать, повторюсь еще раз для тех, кто только что подключился, что вчера вечером с последним и вторым закончился священный месяц Рамазан и начался так называемый Шикер Байрам или Урза Байрам, а вообще в оригинале Ураза Байрам и Аит Чуть позже об этом поговорим поподробнее. На прошлом деле были не очень хорошие новости. О них мы тоже поговорим. Во вторник, 19 мая, отмечался в Турции День молодежи и спорта, а также отмечался День памяти Ататюрка. В среду прилетела новость о том, что путешествие турции теперь нужно обязательно, обязательно получив номер ХЭС, что это такое расскажу. Вы меня сейчас спрашиваете, когда же можно будет прилететь в Турцию? Это важная новость, которую мы не оставим без внимания. Уже некоторые отели работают, а вот какие поговорим об этом и э, оговорим э, некие некоторые э, новости недвижимости. Занимаюсь этим, поэтому э, держу руку на пульсе. Кстати. Подписывайтесь, подписывайтесь на видео каталог недвижимости где выкладывается актуальная информация также в telegram также в instagram и э, есть у меня э, очень э, полезные э, информации коротенькие которые я выкладываю в stories так что будьте пожалуйста в курсе э, всего то что у нас происходит здесь турция друзья доброе утро хорошего вам настроения самоизоляция на четыре дня и я заметил что если первые разы как-то это было всем сложновато то теперь даже до завершения э, свободного времени перед комендантским часом уже все сидели по домам проходился по улицам точнее пробегался занимался спортом и смотрел как все уже сидели чумничали на балконах подготовившись как следует к четырехдневному комендантскому часу спасибо большое за то что смотрите отвечу сегодня на все вопросы и хочу оговориться что э, время у меня предостаточно буду отвечать грубо говоря до последнего клиента вот, э, пока будут интересные вопросы буду обязательно отвечать назар привет из искарпат привет привет олег доброе утро с праздником назар всех мусульман э, спасибо большое за ваши теплые слова друзья обязательно буду реагировать на все ваши комментарии и интересные комментарии комментарии непременным образом буду обязательно озвучивать и отвечать на все то что вы пишете поэтому пожалуйста спрашивайте пишите будьте активными буду ориентироваться на ваш вопрос доброе утро привет Сурала с праздником надежды и вас тоже с праздником вот и всех мусульман поздравляю с праздником действительно это важный праздник в жизни каждого мусульманина и вообще по исламу это один из толпов давайте вот с этого и начнем потому что праздник действительно важный по канонам мусульманской религии и нужно мне кажется знать всем тем кто переезжает или собирается переехать в Турцию что же ожидать в этот праздник здесь потому что есть некая аналогия с нашими праздниками, в частности, с праздником, который совсем незадолго прошел перед началом месяца Рамазан священного Пасха, там тоже принято в христианстве дарить всевозможные кушания, угощать. Вот в начало праздника Ураза Байрам который пролист несколько дней, тоже принято угощать всякими вкусностями детишек, и ходить в гости по соседям. Правда, сегодня это будет несколько урезано, но вот, в виду сами знаете чего. Вот, но я уверен, что мы с вами сможем понять, как это происходит, потому что я подробно сейчас расскажу, как это происходит. Итак, что касается священного месяца Рамазан все это плавающие даты в каждых в, в каждой стране есть свои особенности когда он начинается многие с помощью телескопа смотрят когда же появляется тонкий месяц луна и именно появляется это я знаменовый начало нового месяца и вот в этот самое в это самое начало нового месяца вот в течение трех дней празднуют мусульмане праздник после длительного поста они начинают кушать и во время солнечного дня до этого вы знаете все едят только с наступлением ночи после захода солнца и после восхода солнца уже есть нельзя вот с сегодняшнего дня можно уже есть пить веселиться но вот, и грубо говоря делать определенные вещи, которые раньше были запрещены. По поводу названия, вот тут тоже возникла полемика, как же все-таки называется этот праздник, потому что многие говорят, что Шекер Байрам это не то название. Сразу хочу оговориться, что в мусульманстве все праздники, все отсылки идут именно к арабскому языку. В оригинале этот праздник сегодняшний который у нас начинается называется альфатор и это в оригинале в разных странах в грубо говоря в турции в татарстане в узбекистане есть небольшие различия в его названии. ну шекер-байрам как многие думают это связано со сладостями шекер сахар поэтому когда детям дарят сладости вот отсюда пошло это название нет как я сказал ранее многие отсылки идут к арабскому языку и вот в арабском языке шукран это спасибо и вот от этого слова и пошло название праздника в турции шикюр это значит спасибо ты "шакюр", и вот шикер барам» как благодарение господа как день благоговения так вот и называется этот праздник. Есть еще название Ураза-Байрам, Рамазан-Байрам, по-разному называют. И вот в этот день начинают кушать, как я уже говорил, есть сладости, вот как у меня здесь, вот восточные сладости, пахлава, кофе, чай, и дарят соседям еду, детишки приходят им дарят конфеты, и вот таким образом все это и происходит так что еще раз всех поздравляю это один из важнейших праздников когда был спущен господом на землю коран и в этот момент дабы не забыть как обделенные люди деньгами голодают принято не есть в течение солнечного дня ну и, и хорошие помыслы и многие другие вещи тоже в этот момент происходит привет из Твери с праздником вас. спасибо большое вас тоже рамазан желаем вам воли и терпения чистых мыслей очень хорошие слова вы говорите благодарю вас большое огромное спасибо сейчас я попробую дочитать на что ушло ваше сообщение очень много нам сейчас пишут да сейчас пробегусь быстренько по вашим сообщениям анюта ура еще раз доброе утро доброе утро анюта Дмитрий, Дмитрий Назар, привет из Москвы, привет. Ирина, доброе утро, с праздником Назар, всех мусульман, друзей мира, добра и радости. Спасибо. Олег Назар, привет из Карпат. Надежда федора доброе утро, и привет из Урала, с праздником. Аня передает по поводу номера ХС вопрос. Обязательно об этом поговорим здоровья мира добра вашему дому вам тоже надежда спасибо добрый день привет из прохладного подмосковья вы знаете не только в подмосковье прохладно общаться с, с друзьями из киева там плюс 9 градусов так что везде похолодание и здесь тоже похолодало Была аномальная жара сейчас 22 градуса тепла что в принципе похолодание после 35 градусной жары привет из мелитополя привет мелитополь елена тумакова привет из полтавы Лем Джумаев, доброе утро Назар, с праздником поздравляю всех от души. Думаем Так, так, так вам терпение чистых мыслей в голове, людям уважением, пусть Аллах хранит семью, дом оберегает, а душа будет светла и греха не знает. Спасибо большое. Шукран Джилин привет из твери с праздником вас и вас тоже с праздником у Ураза байрама да примет всевышний все ваши благие дни, деяния молитвы здоровья всех благ. спасибо большое доброе утро Назар из германии привет германия только без завид пожалуйста нас уже давно интересует вопрос кто же вы по национальности ответили вы на этот раз чей-то вопрос с молодец хорошего дня спасибо большое Инна. Прям Германия особенно интересуется моей национальностью. Я хочу сказать, что прежде всего я мирянин ну, вот у меня много смешанных кровей. У меня есть и арабская кровь, папа, к слову, живет в Стокгольме, мама в Питере, есть и украинские корни. Так что да, у меня и семийских кровей намешано, поэтому я считаю, что все это вместе действительно дает смесь елена ткачева с праздником леночка тебя тоже ну что друзья, по поводу дальнейших дальнейших новостей отойду немножечко от праздника потому что хочется и информацию дать для тех кто ждет и про номер х и про отели обязательно все расскажу по ходу дела буду возвращаться к вашим вопросам и в инстаграме тоже вижу вопрос обязательно отвечу поэтому Терпение, если с первого раза не ответил, пишите еще раз, обязательно отвечу. Давайте проедемся по тем новостям, которые нас ожидали в... на, на, на прошлой деле Пробегусь по всей неделе. Значит, на прошлой деле были достаточно неприятные новости, так она началась. После заседания Кабинета министров и выступления президента Турции Эрдогана стало известно, что рано мы радовались не все коту масленица, иначе говоря продолжение комендантского часа, о котором многие хотели забыть после прошлых выходных вернулась эта практика и нас усадили на четыре дня на комендантский час. Я не так давно размышляя о том, как же все-таки правительство Турции ведет борьбу с коронавирусом пришел к выводу, что меры оправданы и не зря результат налицо, что имею в виду? Эти карантинные меры и комендантский час вызваны тем, что именно в праздник ураза Байрам многие родные и близкие приходят друг к другу в гости, зачастую из разных регионов и общаются, кстати, одеваются, одевают что-то новое но ну, вот, хорошо выглядит и хоть друг другу в гости ты вот чтобы не было очередной вспышки правительство как финальный аккорд решило на эти четыре дня э, всех оставить дома окей посидим еще ну, вот, э, кстати заметил что если первые разы многие еще выходили даже я со своим удостоверением э, международной прессы выходил на улицу то сейчас уже как- то так достаточно спокойно вот, э, находился дома и вот в этой импровизированной студии офисе вот, делал свои дела вот, и в принципе вот, не, не так это было там, больно и обидно вот, правда как только был вчера последний вечерний намаз сразу налетел ветер дождь и всю ночь так штормило но конструкция которую вот этими руками я сделал повесил собственно лично шторы потратил кстати меньше чем 200 лир до да, нашел в Газипаше магазинчик где очень мне по-свойски все это сделали отмерили а дальше от нечего делать сам с удовольствием все это повесил и после сильных ветров вижу что нормально грамотно спасибо кириллу за помощь и вот теперь здесь можно нормально проводить время и собственно говоря вот выхожу в эфир даже отсюда так обязательно пишите вижу у вас идут переписка с праздником за скажите можно ли покидать территорию Турции в период между подачей заявки на ВНЖ и рендеву можно на 15 дней несколько раз и обязательно при этом нужно иметь Удостоверяющий документ, что вы подали заявку, заверенный, и с оплатами официальными, которые выставит турецкое правительство. Так что, ну да, в принципе, Лена правильно все ответила. Окей, что касается других вопросов, мы еще с вами поговорим по поводу того, что было 19 мая, во вторник. 19 мая во вторник праздновали день молодежи и спорта Турции. Привет, кто присоединился в инстаграм и памяти ататюрка в вот на 1938 году это был просто день спорта а затем трансформировался и день памяти ататюрка его очень любят праздновать с детьми выстраивать парады почему от души очень так по национальному с любовью к турецкому флагу ну а как не любить турс вот действительно я тут читал о том как там были определенные передряги с грецией ну, вот, и греческая ой, прошу прощения и греческая сторона ну, вот, пытались там даже топтать флаг а министр иностранных дел вот, их покорил, и напомнил то, что в свое время а, Ататюрк, когда были военные действия и победили а, греков, ему кинули под ноги флаг греческий, предлагая пройтись по нему. Он сказал, нет, флаг это часть народа, я этого делать не буду вызывает уважение друзья хотелось бы немножечко вызвать у всех вас терпимость уважение и друг к другу и к странам в целом поэтому я бы очень просил э, на моем канале не обличать разные национальности в чем-либо буду нещадно банить мое право мой канал что хочу то и врачу но считаю что это правильно вот моя такая жизненная позиция поэтому добро пожаловать всем мирянам которых не волнует кто какой Э, в национальности какой конфессии принадлежит и относится терпимо, ведь и религии плохих нет. Вот нет ни одной плохой религии. Есть люди, которые неправильно трактуют ту или иную религию, и они есть во всех религиях. Вот у меня всегда прятало там слова э, други папам, когда люди э, призывают или когда э, крайне радикальные фундаменталисты, исламисты, ну, вот начинают там э, заговаривать про джихад или заставляют там, э, женщин полностью э, одеваться вот, э, считая, что это по канонам ислам, Вот полностью закрытыми быть такого нету в исламе вот, э, но это отдельная история итак друзья по поводу э, праздника который был на прошлой неделе во вторник 19 мая день спорта и молодежи и память о татюрка, он прошел очень мило хорошо не так с размахом как обычно я знаю как это бывает ну я порадовался рад, раз что живу в этой замечательной стране в среду прилетела не очень хорошая новость о том что в турции теперь нужно если вы будете путешествовать нужно получать некий номер с пока еще не знаю честно скажу как физически его получить но есть определенные приложение с помощью которого вы можете получить код здоровья вас будет видно где вы передвигаетесь и вы сможете ездить по тем регионам где нету карантина комендантского часа и вас будут отслеживать это опять-таки инновационная техногенная мера которая я думаю действительно поможет многим уберечься от коронавируса. К слову о коронавирусе, я давно о нем не говорил, но скажу, что идет на спад. В Турции читал данные, не буду на них углубляться, но действительно уже спадает ситуация по зараженным. Поэтому, дай бог, иншаллах, вот в ближайшее время вся ситуация нормализуется и смогут приехать отдыхающие. Об этом мы поговорим чуть позже. Напоминаю еще раз подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка будет в описании к этому видео и мы там обмениваемся оперативной интересной информацией. также видео каталог недвижимости где выкладывается информация о тех э, вариантах недвижимости которые ну, вот, э, достойны внимания скажем так так вот по поводу э, путешествий по турции они не возбраняются они просто э, систематизируются вот этот номер с думаю можно будет получить и вот э, Через мобильное предложение, которое называется Ev Сигар. По-русски звучит как Мир умещается в доме. Вы указываете свой номер Кемлика и паспорта, номер телефона, электронную почту, дату рождения и по этой системе будут отслеживать, где вы находитесь. Надеюсь, эта информация будет для вас полезна. А если да, ставьте лайки и делитесь этим видео, потому что. Я уверен, что кто-то захочет попутешествовать и в этом году, как никогда. И я думаю, это хорошая практика, потому что в Турции есть что посмотреть. Вы меня часто спрашиваете переходим к следующему вопросу: когда же можно приехать будет в Турцию? Мы говорили это и на прошлой неделе в трансляции. Несколько ситуаций поменялось, поэтому последние свежие новости я уже превратился в информационный портал, но. Я черпаю не только из открытых источников, но еще из инсайдерской информации, связываясь с операторами, для того, чтобы своим друзьям, клиентам, партнерам сказать о реальной ситуации, которая здесь происходит. Ну и дам свою оценку. Значит, что мне стало известно? Мне стало известно, что с 15 июня будут открыты международные авиалинии с Турцией. В первую очередь это будут страны Европы, Азии, а также Казахстан, Белоруссия и Грузия. Это было ясно и на прошлой неделе, но сейчас эти данные подтверждаются, поэтому заострю ваше внимание, что э, внутренний туризм в Турции начнется с июня, а чуть позже начнется и международное сообщение. И есть слухи, что Украина тоже с 12 июня уже продает билеты на полеты в Турцию. Очень ждем украинцев. Так что дай бог все у нас произойдет. И перед тем как перейду к следующей новости, быстренько посмотрю, что у нас здесь с комментариями. Вижу, что у нас очень много. Спасибо за активность. Спасибо. Андрей Федоров, часы хорошие, дорогие, скажи название. Друзья, давайте сконцентрируюсь на наиболее важных вещах. Спасибо за вопрос, конечно. С праздником Назар в Сочи, 14 градусов, в горах выпал снег. Спасибо. Так, пока зависала. ладно. Хублот. Инна, надеемся, увидимся с вами в будущем. Мы в прошлом году купили квартиру в Махпутлари. Билеты лежат на конец июня. Как говорится, надежда умирает последней. Но и на сентябрь тоже есть билеты. Инна, очень ждем вас, очень ждем. Приветствую Инстаграм. Сегодня у нас... И в Инстаграм идет прямая трансляция. Спасибо за активность. Алла пишет: Назар: сколько дней можно находиться в Турции без визы? В каждой стране по-своему, но обычно это происходит на 90 дней с перерывом в 60 дней. Потом надо выехать и можете заехать еще на 30 дней в течение 180 дней. Так что вот, если у вас будет видно жительство, то в течение года или двух разные тоже условия будет вам интереснее э, узнать информацию пишите в комментарии к этому видео отвечу э, венера пишет надеюсь скоро будет открыто воздушное пространство аналогичный тоже надеюсь венера а алия пишет номер ХС только для турков или для отдыхающих тоже и для отдыхающих тоже алия если они приехали на длительный срок если приехали они на длительный срок тоже вам нужно будет получить с помощью этого приложения как это получить я посмотрел ой рассказал вам ранее видео сохранится в моих видео можете перемотать и спокойненько потом посмотреть чтобы ничего не пропустить потому что действительно важная информация я сам собирался путешествовать и надеялся, что не будет никаких ограничений но вот они прилетели так что буду получать этот номер с когда получу сам расскажу вам а так если кто-то раньше меня получит пожалуйста поделитесь потому что конечно дома тоже есть жизнь вот, мир вмещается в доме, но в тур, Турцию тоже хочется побольше посмотреть. По поводу следующей новости. Переходим к следующей новости, друзья. Как будут работать турецкие отели? Мы уже неоднократно говорили. Многие мои э, собратья, блогеры об этом уже говорили, переговорили. Но скажу не сайдерскую информацию, так как держу руку на пульсе, и ввиду того, что многие мои клиенты приезжают отдохнуть в отеле, а потом приобретают недвижимость и вот многие отели уже работают совсем недавно мои коллеги риэлторы большое предвеление отдыхали в Риксасе, причем две недели подряд сказали что из тысячи номеров было занято на первую неделю пребывания 150 номеров на вторую неделю пребывания на на они приезжали было уже 200 номеров им очень понравилось потому что персонал был практически в том же составе то есть много людей это в это сеть пятизвездочных отелей очень хороших и вот они там отдыхали получили full сервис ну помимо all-inclusive все включено шведский стол тоже остался правда им выдавали на приодему вижу что успел на эфир отлично им накладывали в тарелки и они спокойненько кушали остались очень довольны заплатили 270 евро с человека на две ночи три дня и э, даже многие на самоизоляцию на четыре дня ушли в отель представляете какая это самоизоляция это кайф сплошной был уже и такое уверен что после комендантского часа которая закончится во вторник уже многие отели заработают но опять-таки об инсайдерской информации. А есть еще одна сеть отель про который не буду говорить из 100 процентов, скажем так, их отелей, а у них там большая сеть из, по-моему, почти 30 отелей, откроются в этом сезоне только 25 процентов. На цену, как они руководство этой сети говорят, не повлияет, но они откроются в очень ужатом составе своих отелей. Также это будет ожидать и другие отели, вот, и сеть отелей. Поэтому узнавайте своих туроператоров, какие отели будут работать, какие нет. Надеюсь, раскрыл эту тему. Будут у вас вопросы? Еще раз прошу задавайте, обязательно отвечу. Э, хочется заметить, что отели и отельный бизнес здесь в Турции очень важен. Э, это одна из э, бюджета составляющих сфер и отрасли Турции более э, 10 процентов заработка турецкого ввп идет из э, туристического бизнеса а в секторе этом работает 8 процентов населения так что вы понимаете насколько это все важно для турции поэтому делают все возможное для того чтобы поскорее эту отрасль заработала доброе утро назар покажите пожалуйста обзор в эко отеле э, с Спасибо за вопрос Зрители инстаграма Обязательно буду делать обзоры Только чуть позже Потому что само интересно, Как будет работать эта сфера в новых условиях Потому что муссируется много слухов Об изменениях, о том, что не будет или будет Шведский стол, будет или не будет Детские городки В частности, у меня друзья едут работать В Риксес и, и интересуются Когда заработает Детский городок Китленд вот Не знаю, когда это произойдет произойдет ли. Вот поэтому давайте делиться, в каком формате будут работать шведские столы. Мне тоже интересно. К этому <свеч> развлечению люди уже очень привыкли, но знаю точно, что уже многочисленные э, дискотеки и тусовки не будут работать, будьте к этому готовы. И э, декларируется, что э, поездки в, на, экскурсии, на экскурсии будут э, не более 10 человек. Посмотрим. Авиаперевозчики одни говорят, что будут сокращать количество посадочных мест, то есть будут там, э, сажать через э, кресло, то есть либо по четным, либо по нечетным. Вот. А некоторые говорят, да будем возить так, как возили, ничего не изменится. Поэтому информация, скажем так, до конца непонятна, не буду что-либо от себя добавлять, потому что пока еще ни одного человека не прилетело за эти дни и вводить вас в заблуждение не буду но буду держать вас в курсе дела если что правильно подпишитесь мой телеграм канал в котором мы делимся актуальной информацией у нас уже 68 человек спасибо большое за лайки делитесь этим видео и подписывайтесь потому что в последнее время у меня иногда выходят трансляции незапланированные и вот чтобы увидеть что-то интересное и полезное у вас должен быть нажат колокольчик чтобы вы сразу могли воспользоваться оперативной информацией. Так, что вы мне пишите Быстренько перед следующей новостью просмотрю ваши сообщения. Алия пишет спасибо, пожалуйста. Андрей Климов, не могу определиться, где купить квартиру для жизни, в Мухмутларе или в Кони Алты. Вы сейчас где проживаете? Я сейчас проживаю в Мухмутларе, но в Кони я прожил три года. И хочу сказать, что и там, и там есть свои прелести. В Кони Алты более развитая инфраструктура, но в Мухтларе гораздо ближе в целом район расположен к морю и в 100 метровой зоне цены гораздо ниже чем в той же 100 метровой зоне в Коньялты. алты поэтому делайте свой выбор а в основном тут на это обращать внимание плюс надо понимать что конь алты и анталия в целом газифицированы, в алании газа нету но все больше, больше появляется возможных инновационных отопительных систем как теплых полов, так и мраморные плиты с обогревом, которые весьма комфортно протапливают в зимнее время дома. Так что делайте выбор. Если будут вопросы, вся информация в описании к этому видео: как со мной связаться, отвечу каждому. Ну и видео каталог недвижимости вам в помощь то же самое могу сказать информация там же можете посмотреть и знать что сейчас на рынке предлагается алия пишет а будут ли проводиться в отелях вечеринки или же все-таки на этот год все будет скучно скучно уверен не будет но вечерин будет поменьше как я уже говорил выше назар вы думаете границы откроют вообще в это лето любовь откроют границы но в каком объеме и с кем конкретно и когда не буду врать не знаю пока. Слежу за этим внимательно. Если у вас будет информация, обязательно делитесь. Кстати, в группе мы об этом постоянно говорим. Так, Галина пишет: подскажите, пожалуйста, можно ли получить ИН российскому гражданину в Турцию, если нет мобильного турецкого номера телефона? В банкете необходимо указывать номер телефона. Да, это обязательное условие. Для того, чтобы получить номер нужно что у вас был телефон что по нему тоже приходит код но делается это очень просто нужно только паспорт и копия паспорта вот и фактически вот с телефоном подходите это буквально в течение часа делается достаточно легко Здравствуйте, поясните, пожалуйста что делать были билеты на 10 по 23 мая как перебронировать на новую дату покупали через турагентство только билеты на самолет turkish airlines вы знаете как практика подсказывает легче поменять билеты если вы как раз с турагентством имели дело в остальных случаях не знаю turkish airlines хорошая надежная компания и к ней как раз нареканий меньше всего поэтому надеюсь вы сможете получить возврат или перенос номера билета на другую дату кстати сейчас очень часто предлагают и в отелях и авиакомпании перенести дату ну я думаю что вы понимаете что всем сейчас тяжело не надо вставать в пользу если у вас есть возможность перенести дату лучше перенесите дату и деньги получите с большей уверенностью и прилетите и отдохнете и не будет так обидно за то что все так происходит как происходит но не мы же в этом виноваты сами понимаете Я уже самого этой ситуации вот здесь но понимаю что где-то подвох где-то нас дурит кому это все нужно и ВОЗ уже вот здесь идет, и всевозможные ну, вот, меры правительств разных стран которые вводят прям такие драконовские методы по борьбе с этим пресловутым коронавирусом ну, вот, просто достали уже но это уже другая история хочу в этой связи кстати сказать еще одну новость которую буквально вчера обсуждал с своим товарищем в стамбуле открыли шикарную больницу сосна и сакура назвали ее сакура потому что совместно с японцами по вообще последнему слову техники на более нескольких тысяч койко мест чего там только нету. И две вертолетные площадки, и построили вообще молниенос. Ну, как турки умеют, вы знаете. Строительство здесь просто шломляющего. Вот сам заканчивал строительный университет в Питере, и смотрю, как здесь работают турки. Ну, красавцы. моноитный бетон, раз, раз. раз, На все случаи жизни разные приспособления и машины. Вот, если у нас строили там все время 137-ю серию, штамповали Лео Хрущевки или Сталинки, то тут за короткое время научились строить вообще все, что хочешь. Но недаром Турция на втором месте в мире по строительству объектов недвижимости за своей территории То есть турецкие строители ну, вот, э, очень многое строят э, не в Турции и строят качественно и хорошо. Конечно, есть и те, кто строит не очень хорошо, но, как говорится, на любой кошелек должен быть спрос. Ну и продают соответственно, дешевле. Некоторые правда пытаются продать подороже то, что надо подешевле продать Но вот именно это я и знаю и готов подсказать своим клиентам друзьям что и делала у меня большое количество клиентов из украины и россии которые приобретают серьезный объект недвижимости в принципе с этого и началась моя помощь по консультации э, с кем мне дело а с кем нет окей друзья переходим к следующей новости пока вы собираетесь с вопросами хочу сказать что отвечу сегодня на все интересные вопросы поэтому пишите обязательно отвечу присоединилась 2020 анталия здравствуйте назарчик мы хотим турцию приезжать в турции ждем вас и по поводу новостей о недвижимости систем скоро вступит закон который регламентирует продажу недвижимости в турции и это будет происходить только через лицензионные агентства недвижимости нужно будет иметь лицензию Помимо этого, только они смогут рекламировать те или иные объекты. Свободные риэлторы, думаю, сейчас стрепенулись. Да, имейте в виду. И э, я думаю, что те, кто собирается продавать недвижимость, тоже должны это знать. Будут у кого-нибудь вопросы, обращайтесь, объясню, как это будет работать. И э, еще раз хочу вас призвать остерегаться тех людей, которые не имеют своих э, сайтов, своих порталов каналов ютуба инстаграма не скидывают деньги в рекламу своих сайтов все это настораживает и приводит к мысли что люди на рынке не хотят задержаться и как это было недавно но очень было много риэлторских компаний которые открывались людям делали недоброкачественные услуги, услуги закрывались на время через некоторое время в другом месте, в другом названии и делать то же самое. Зачастую, именно поэтому, к сожалению, э э э риэл профессия риэлтор была дискредитирована. Но это уже другая история. Я имею отношение, работаю только с проверенными ри риэлторами, и за каждым могу ручаться. Есть очень высокопрофессиональные, э э которые знают свое дело. в частности, Елена ткачева которая сейчас находится в эфире большой привет в анталию надеюсь что мы пообщаемся на о теме новых э, интересных проектов э, компаний в которых застройщиков в которые она работает знаю что там уже в один объект почти достраивается ждем новых большой привет компании АКГ, да э, что касается э, вопроса э, может назару в личку написать телеги он вам тогда все расскажет да да да на все ваши вопросы алия а я с радостью отвечу еще раз большой привет всем присоединившийся вижу что нас становится все больше и больше уже 77 человек это радует еще раз хочу поздравить всех мусульман с праздником с началом празднования священного месяца рамазан в течение долгого времени вы не могли есть дорогие мусульмане сейчас мы можем покушать поэтому э -э, и байрам лар поздравляю э -э, так переходим к следующему э -э, вопросу хочу уделить внимание э -э, инстаграму за сутки сколько аренда э -э, в сутки аренда от 30 евро в частности э -э, в Анталии э -э, мой друг открывает э -э, отель совершенно навехонький вот ну, Gold Life всячески могу рекомендовать, потому что это отель не просто из номеров, а из квартир, где можно полноценно приготовить еду, где в сумму входит и электроснабжение, и интернет даже, есть своя кухонька, все очень пристойно, абсолютно все новое. И скажу по секрету, но вы сами знаете, когда что-то открывается новое, то всячески пытаются привлечь побольше новых клиентов и в этой связи э -э уверен что вам понравится сервис ну а мне кстати они обещали хорошую скид скидку для моих подписчиков и клиентов поэтому можете на меня ссылаться если не знаете где это проходите я вам э в комментариях э скажу где это вот и уверен что вам понравится там есть еще и трансфер до моря ты вот от 30 до э не боюсь сказать до скольки евро будет, по-моему, до 50 евро будет э, в сутки номер. И уверен, что а квартирного типа. До да, квартирного типа все верно. Можно к вам обратиться, Светлана. Да, обращайтесь. Э, Друзья, спасибо большое Инстаграм. Надеюсь, что не слетит эта записи Мы сможем закрепить ее в АГТВ. Новая функция появилась. и Я ей успешно пользуюсь. Там у меня, кстати, уже несколько сохраненных э, прямых трансляций. Недавно был на рынке и делал там тоже трансляцию, хорошо получил отклики, то есть вам это полезно, спасибо, спасибо вам, когда откроют границу то и наладится. Приезжайте, спрашивайте, ответим. Действительно ждем, ждем, ждем все, когда наладится авиасообщение, ну и вообще автомобильное тоже, потому что Хочется уже, ну, я жду не дождусь, когда приедет моя мама, приедут родственники, друзья смогут приехать клиенты на приобретение недвижимости. Аня, знаю, что ты ждешь как ману небесную, когда можешь сюда приехать и купить и вселиться в свою новую квартирку. держусь тебя кулаки. А, так, большой привет всем тем, кто подсоединился в Инстаграм. Тоже у нас большая аудитория сегодня. Большое спасибо за вашу активность. Привет, Назар! всех мусульман с праздником желаю всем счастья и благополучия спасибо большое марина хочу еще раз напомнить что сегодня буду отвечать до тех пор пока буду видеть и чувствовать вашу активность и буду отвечать на ваши вопросы как это утеряется значит буду считать что у вас появились какие-то дела и я ответил на все ваши вопросы просто так тратить время ваше не буду у меня оно есть но я ценю время каждого кто Будет впоследствии смотреть это видео. Не хочу, чтобы там э, не было полезной информации. Э, вижу первый такой провиз, поэтому э, скажу, забегая вперед по поводу того, э, как э, можно будет приобретать э, еду, если вы находитесь дома в комментарий сейчас, а у вас вдруг не закончился прием. Ничего страшного. Те, кто находится здесь уже в Турции, наши сограждане. Вот многие остались здесь не запланировано но с радостью потому что уверен здесь сейчас лучше чем многие наших странах проходить вот подобные карантинные меры. Ты вот вы можете по очень многим телефонам заказать еду вам привезут прямо под дом если вы не знаете можете мне написать или просто постучаться к соседям сказать им и байлар поздравить их. И спросите, кстати, а как можно заказать еду? И кстати, они вам с удовольствием от души еще и бесплатно дают. Но я вас не призываю халявничать, я призываю вас начинать дружить. Очень удобный момент дружить с соседями именно сейчас. И можете у них спросить, где можно заказать еду. Так, э, Ирина Сайпиева, Назар, привет. Всем привет. Мусульман с праздником Урза Байрам. Ураза. Байрам, правильно? здоровья мира скучаем по турции так так так окей так и есть по поводу э, этого священного э, праздника хочу поздравить своего горчу любимого папу дорогой папа очень тебя люблю поздравляю тебя с этим важным э, в жизни каждого мусульманина событием э, знаю что ты соблюдал пост что ты 60 дней уже не выходил из дома ответственно подошел к самоизоляции рад что есть дети погулять на территории своего дома вот и рад что все у тебя хорошо вот думаю что все то что сейчас у нас происходит это безумие поскорее уже закончится и мы увидимся скучаю люблю так Инстаграм с праздником у меня вопрос о запрете на ввоз животных вы знаете именно сейчас в период многих карантинных мер честно скажу не знаю как будут работать эти правила знаю что в обычное время всегда животных можно было перевести не без сложностей нужно было получить многие справки чипирование медсправки, как сейчас будут происходить еще пока не знаю врать не буду алия вчера общалась в вашей группе в телеграме по поводу есть ли по закрам паспорту у меня просрочка а если заехать в этот раз по ID-карте, что вы думаете об этом? стоит ли Так, так, так, стоит ли рискать и лучше лететь по загранке? Аля? если у кого-то есть мысли, ответьте, пожалуйста, ли потому что мы уже с ней общались на эту тему а вчера в моей группе в Телеграм. Подписывайтесь и вступайте, если у вас еще там нету. Вся информация о том, как вступить, будет в описании к этому видео обязательно после трансляции все туда внесу я считаю что риски не оправданы но возможно кстати буквально вчера общался с миграционной службой, спрашивал тот вопрос который многие мне задают что если будет просрочка по времени пребывания здесь в турции будет ли штрафы или нет значит ситуация такая друзья внимание важная информация если вы будете больше время проводить здесь в турции чем вам положено вам прилетит штраф штрафы не упразднены но вы во-первых можете в посольствах своей страны подать заявку с номером вашего паспорта, с другой информацией, которая потребует ваше посольство, и указать о том, что вы здесь задерживаетесь. Вот в частности, знаю, что украинское посольство обязуется отбивать эти штрафы на таможне, на границе. Вот они будут делать соответствующие ходатайства, соответствующие петиции, и штрафы будут уже по своей консульской дипломатической линии отстаивая интересы своих граждан, упразднять Думаю, такая ситуация будет и с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Россией, Латвии, эстонии и так далее. Поэтому интересуйтесь каждый в своем отделении, консульство и посольство, и вы сможете таким образом сэкономить деньги на штрафах. Штрафы, кстати, драконовские. Я прогуливался по набережной буквально 4 дня назад, вкладывал, кстати, в Инстаграм. И примерно штрафовали человека за то, что он гулял по набережной, а она была обтянута специальной лентой, то есть это считалось э, общественной зоной. Вот я-то имея удостоверение прессы снимал для вас, и ко мне подъехав, э, пообщались, меня отпустили. А вот другого человека примерно штрафовали на 3150 лир. Так что штрафы действительно высокие. Ну, перейдите на валюту вашей страны и вы поймете что это очень немаленькая сумма поэтому шутки здесь с штрафами плохо так, э так елена помогает мне отвечать спасибо назар останови во время э вовремя эфир, иначе в вынести если хочешь но если не хочешь то и не отвлекайся спасибо Лен. да действительно если больше часа то в инсте не сохраняется эфир но он у меня уже и так лагает ну вот я вот пытаюсь его сохранить но вот уже третий раз в Инстаграм слетает трансляция поэтому не знаю что будет в ГТВ. друзья те кто заинтересуется в инстаграме сегодняшним видео полностью проходите на youtube есть выход из ситуации там все сохранится в полном объеме а по поводу того какие нас ждут времена после того как закончится карантин не буду сейчас рассуждать на эту тему долго потому что никто до конца сто процентов не знает есть предположения, есть официальные источники которые говорят одно даже есть официальные источники которые говорят противоположно то что говорят первые официальные источники поэтому Поживем, увидим и шала как говорится будет все хорошо Я очень прошу делиться информацией и что касается того что будет ожидать нас в сфере недвижимости очень часто меня спрашивают клиенты подорожает недвижимость упадет ли в цене и так, ну, упадет да когда лучше покупать недвижимость может попозже подождать пока она вообще опустится ниже плинтуса. Друзья, скажу так, что я, честно говоря, считаю, что недвижимость по логике вещей должна упасть в законы экономики. Многие риэлторские агентства говорят, что не упадет недвижимость в цене. У меня есть свое мнение, я не приду на правду последней инстанции, но оговорюсь, что это зависит от того, насколько глубоко зайдет кризис в, в наших странах. Потому что если... Ну, моя логика мышления: если в наших странах будет серьезный экономический кризис прежде всего после того как пандемия ударила по многим сферам деятельности человека в разных странах и в заработке, соответственно то откуда в целом людей что-либо деньги что-либо приобретать те кто захотят продать свою недвижимость вынуждены будут продавать по низкой цене Застройщики, которые вложились и закупили стройматериале стройматериалы по такой цене ну вот потому что конечно они не будут себе в убыдок продавать недвижимость они должны заработать свою дельту но когда уже построено что они будут делать? скажите мне если месяц два три четыре пять полгода никто ничего не будет покупать уверен что если долгое время никто ничего не будет покупать будут и застройщики как законодатели рынок цен на рынок недвижимость будут опускать цены так спасибо большое всем тем сейчас секундочку посмотрю что у нас там так я хотел отметить всем нашим подписчикам кого я тут еще пропускаю ага ахметова капец впервые вижу блогера и как раз это сообщение куда-то поднялось так блогера которая намеренно игнорит вопрос простите пожалуйста наделась на помощь оказывается вопрос не интересно у меня но извините, для меня он важный так друзья сейчас я посмотрю здравствуйте будут ли в этом году принимать в отель иностранный персонал или договор есть и виза одобрена рабочая так шамала ахметова простите что сразу не заметил смотрите скажу так что есть разные отели как правило пятизвездочные отели которые давно на рынке и которые уже заключили договор и подписали контракты на прием работников они как правило но все-таки не расторгают контракты пытаются найти альтернативную работу. Но это касается очень немногих отелей. Есть отели, которые расторгают контракты и не принимают людей в виду Вы сами знаете каких ситуациях. Спасибо еще раз. Так, что Лена? У нас тут пишут ой, про работу в отеле. Вы серьезно? Половина отелей вообще не откроется. В остальную половину наберу 99 персонал с турецким гражданством потому что это дешевле отелю. Да, согласен с этим на части, потому что есть большое количество персонала, которое обязательно должно быть из наших русскоязычных стран. Но их крайне мало, может быть, этот процент и есть, так что частично. Так, окей. И мне привет передавай, Юлия, большой привет передаю. Окей. Большой привет Леночки Светланы передает. Назару доброго дня Светлана передает. Спасибо большое всем. Кристина Клих, вопросов больше нет. Рад, что я смог всем ответить на ваши вопросы. Вот и пролетел час. Если да, давайте контрольные вопрос Друзья, есть еще вопросы? Или заканчиваем эфир? И я могу переходить, скажем так, к водным процедурам вот, после... Самала. А, простите, у вас просто на английском было написано, а я да-да-да. Простите, Самала. Сегодня что-то с вами не заладилось, но надеюсь, я... вы примете мои извинения и мы с вами подружимся. А то не с первого раза нахожу ваше сообщение да и называю вас неправильно. Но поверьте мне, это я не зла а просто потому что так получилось. Так, ответы на такие вопросы ни один блогер не может ответить со стопроцентной уверенностью в помощь мне говорят спасибо за помощь самала еще раз спасибо за ваши вопросы и спасибо большое за то что участвуете в жизни моего канала вот у меня пахлава которая буду сейчас есть есть у меня и конфетки когда придут ко мне соседи и я с огромным удовольствием сейчас буду пить турецкий кофе и радоваться его в его вкусу, потому что, честно говоря, 15 дней не ел. Это было не связано с постом, это было связано с тем, что забегая сразу вперед, если кому-то интересно, хотя есть не интересно, зачем это буду говорить. Ну, вот, просто 15 дней не ел и сейчас буду есть впервые. Так, пахлава, М -м -м, да. Аля кубин кубин его спасибо за эфир очень интересно было еще раз с праздником а фетал сунта и байра поздравляю всех решалась все будет хорошо и поздравляю всех мусульман с праздником Ай аль -Фаттар. именно так он звучит в оригинале на арабском языке и все мы знаем что многие названия праздников событий отсылается именно к первоисточнику к арабскому языку языку на котором написан коран поэтому друзья, с праздником мир вашему дому счастья здоровья помогайте не злитесь не злите других будьте пиме ну и очень хочется чтобы у вас все было хорошо так же как и у нас и всех кстати будьте проактивными для того чтобы было хорошо у вас это совсем не обязательно чтобы было плохо у других тоже у нас была дискуссия, так, фрагмент. Поэтому мир, счастья добра, здоровья И пускай у всех абсолютно будет все хорошо. Такого возможно, давайте к этому стремиться. Диндон Дейм, Асталяма, Гедо, Геле, Ну и, наконец, просто подписывайтесь на мой канал. Чао. И пахлаву сейчас съем, но это уже <смех> сам.